Внеземная жизнь. Что мы понимаем под жизнью, прежде всего? Я сразу хочу сказать, что есть небольшая разница между понятием жизни и понятием разумной жизни. Да? Поэтому я не имею в виду сейчас только да, какие-то внеземные цивилизации, мы имеем в виду жизнь вообще, да, вводная часть нашей нашу лекцию. Логично предположить, что если жизнь развелась на Земле, то она может существовать и в других... В частях нашей галактики, как минимум, ну или Вселенной. Это даже более научно, чем предполагать, что ее не может быть. Потому что тогда нужно обосновать, да, почему не может быть жизни в других местах галактики на других планетах. При том, что а, уже сейчас известно, что как бы, экзопланет, похожих на Землю, но они существуют. Да? Вот. Есть, если если а, жизнь не будет обнаружена за пределами Земли, это будет гораздо более серьезной научной проблемой, чем если она будет обнаружена. Когда она будет, ее можно будет описать. С ней будет, будет понятно, что делать. Окей. А, так. Ага. На Земле существует такая специализация биологов, как астробиология или ксенобиология. Вот такой небольшой парадокс. А, В неземной жизни нам неизвестно, а специалисты, которые ее исследуют, уже есть. Как сказал мой один товарищ, это напоминает известную шутку про часть тела, которая есть, а названия для нее нет, только наоборот. Но ксенобиологи на Земле на самом деле они вполне при делах, им есть что изучать. То, что мы, на что мы сейчас смотрим, это похоже на такой внеземной пейзаж. Вот, на самом деле это пустыня Атакама, да, которая находится в Южной Америке, в Чили. Чем она интересна для ксенобиолога? Потому что она это экстремальное место обитания. Конкретно там нет воды. Вода там бывает раз в несколько лет, по несколько там, миллиметров осадков. Вот. Поэтому в чем основной научный интерес? Существуют ли формы жизни, которые не привязаны к воде? Да, или вода является обязательным требованием? Ответ на этот вопрос позволит очертить рамки границы обитаемой, скажем, обитаемой зоны. То есть сейчас мы считаем, что как бы для жизни необходима жидкая вода ну или другой растворитель, но другой растворитель это уже более такой, скажем, зыбкий вопрос. Также Антарктида еще для нас представляет достаточно большой интерес. Под слоем льда, если там существует какая-то жизнь, особенно, то это нам позволит знать, где ее искать. Еще мы вернемся к этому вопросу. Я думаю, многие из вас угадывают это занятное изображение. Это комета Черюмова-Герасименко, да, за посадкой, на которую мы следили в прошлом году очень внимательно. Первая комета, на которую был спущен космический аппарат. До этого тоже предпринимались попытки изучения кометного вещества, но они проходили совсем по другому сценарию. аппарат летел навстречу комете, потом оказывался в ее хвосте, то есть время контакта было очень небольшое. То есть он пролетел, просвистел со скоростью 10 тысяч километров в секунду, потом поток. Частиц из кометы его обрушился на его оптику, на его приборы. То есть аппарат что-то успел передать, но достаточно мало. Это первая комета, которую мы рассмотрели вблизи. Собственно говоря, даже уже этот снимок он представлял большой научный интерес. Ожидали совсем другого. Вот. Потому что у нее, как мы видим, сложное строение. И мы на нее, так сказать, опустились и взяли пробы. Как мы знаем, спускаемый аппарат, Филы, он из-за того, что опустился в тени, его солнечные батареи не могли работать, он заснул. Вот, и проснулся, собственно говоря, недавно, и начал передавать такие информацию порциями. Вот сейчас эта информация обрабатывается, то есть, возможно, как раз нас еще ждут более интересные открытия в ближайшее время. Но уже сейчас известно, что а, на этой комете, как и на других кометах, как и на а, так называемых угольных или карбоновых астероидах, найдено большое количество органических веществ. Что мы поэтому понимаем под органическими веществами? А, это различные жирные кислоты, простые спирты, азотистые основания, какие-то простые аминокислоты. Вот. То есть они существуют за пределами Земли, причем в большом количестве, причем настолько большом, что на самом деле их появление за пределами Земли проще обосновать, чем их появление на Земле. И Мы даже думаем о том, что жизнь на Земле как раз была занесена метеоритами, да, которые ну, находятся во внешних слоях Солнечной системы, и кометами, потому что там они в большом количестве находятся, а в ранней Земле они находились в небольшом количестве, их было недостаточно для старта, так сказать, биогенеза. Вот такие вот интересные штуки летают в космосе. Следующий, конечно, очень интересный объект – это Марс. А, Марс изучается уже достаточно давно, причем более активно, чем Луна даже. Луна ближе, но она менее интересна. На, на Луне э, ну, ловить нечего, скажем так, в плане, я имею в виду, жизни. Вот. Здесь мы видим сравнительные размеры трех марсоходов. Как мы понимаем, это был первый, потом он подрос, вот. сейчас еще подрос. Вот это, причем эти два марсохода, которые сейчас работают, это Opportunity, вот это Curiosity. Opportunity переработал свой срок в 90 раз. Вот. Никто не ожидал, что он так долго продержится. Вот. Его спустили еще в 2004 году, то есть он уже 11 лет там, ходит по Марсу, но его задача была основной – это поиск жидкой воды. У него меньше инструментов для обнаружения именно остатков органической жизни. Curiosity интересен тем, что у него есть спектрометры, газоанализаторы, которые позволяют именно обнаружить остатки органических молекул. Найти именно сложные полимерные органические молекулы никто и не ожидает. На Марсе жизни, ну, скорее всего, нет, так сказать. Вот. Но она, возможно, была. Ну, скажем, самая большая вероятность, что она там была. Причем была довольно давно, когда условия жизни на Марсе были более лояльными. Миллион, миллиардов, это к 4 лет назад, тогда, когда на Земле жизнь только зарождалась. Вот. И эта жизнь в поверхностных слоях почвы, достаточно мало шансов, что там сохранились какие-то, ну, вообще что-то такое, вот, скажем, интересное, но сложнее, чем метан или ацетилен, да, то есть простые совсем органические молекулы какие-то более длинные цепочки, потому что они разрушаются космическими лучами, жесткой радиацией. А, ну, все эти связи рутся, и за 4 миллиарда лет там и ничего не осталось. Вот. Но а, под поверхностью, возможно, они остались. Кстати говоря, как вы думаете, на какой глубине можно их искать? Сантиметровые, сантиметровые. Да. То есть там речь идет о сантиметрах совершенно. Не нужно копать километровые шахты. Да, самая глубокая дырочка, которую выкопал Curiosity – 7 сантиметров. По-моему. А, ну, это, вот, этого достаточно. Делать что... Сейчас, по -почему, почему это интересный вопрос, потому что многие говорят, вот ничего не нашли, надо копать глубже. Ну, это такая вот, скажем, слабая достаточно аргументация, потому что на самом деле, если на глубине 7 сантиметров мы ничего не нашли, скорее всего, если мы глубимся еще на 7 метров, там будет то же самое, фактически. Потому что там уже, скажем, Несколько миллиардов летние давности молекулы могли бы остаться. Но как бы, поиски продолжаются, просто возможно в других местах а, Марса, там ну, что-то найдется. А, потому что условия для этого есть. Там была обнаружена жидкая вода, наконец-то, и уже абсолютно как бы, подтверждено, что она там есть. Это ну, большое научное открытие. А, предыдущий наш, а, на который мы смотрели, марсоход Opportunity, он вырыл своим колесом вот эту ямку. У него не было других инструментов для копания, поэтому копал он колесом. Вот. И, собственно говоря, это лед, да. потому что через четыре дня, сол – это марсианский день, остатков льда уже не было на фотографии видно, о чем это говорит, вода не может существовать в жидкой форме при таком низком давлении, то есть она сразу испаря испаряется, когда лед тает, он просто испаряется, исчезает, вот она как бы ну, улетучилась. Это говорит о том, что это водный лед, не сухой лед, да? замерзший углекислый газ, как все думали раньше. Углекислый газ замержет, он действительно есть на полюсах, но достаточно небольшим слоем, всего несколько метров, а под ним существует в большом количестве водный лед, причем если его растопить, он покроет всю планету Марс слоем в несколько а, десятков метров. Вот, то есть как бы и вода существует даже в жидком виде. На фотографиях видно сейчас, что в теплые дни, а там достаточно тепло, может быть там до плюс 30 градусов. Вот Curiosity рассчитывался на работу до 30, плюс 30 градусов. То есть когда светит солнце хорошо. То есть там под песком сочится вода, видны эти потоки, как вот темные такие слои песка. Вот, то есть как бы это, это, все, это прекрасно, замечательно. Все очень рады на Земле еще насчет этого хочу сказать иногда поднимаются вопросы о терраформировании марса в частности ядерными зарядами что нужно бомбануть этот полюс и тогда весь лед растает и там получится вот просто вообще ну то есть как бы там появится атмосфера сразу да не будем даже говорить о том что атмосфера появится скорее всего ненадолго потому что она достаточно быстро будет улетучиваться ну, в связи с как бы с условиями местными, да, с низким притяжением, но количество ядерных зарядов, которые нужны для того, чтобы растопить эту вот таки шапку, она превышает количество активных веществ на Земле. У нас не хватит просто Земли, чтобы создать столько бомб. Ну то есть там одна бомба испарит там грубо говоря там, сколько, там 7 кубических километров льда, а его там на три порядка больше. То есть это, это чисто спекулятивные разговоры. Вот. И, ну как бы так. Ну Марс еще пытаются вот ну, есть в разработке проекты по его заселению, но пока без конкретных дат. А, многие слышали о проекте Mars One, то есть заселение людьми. Вот, но это, как вы знаете, скорее телешоу. Мы не знаем, как будет ли у него так, практическая реализация. Так, я извиняюсь, конечно, что я так. Ага. А, это фотографии переданные. К Юриосити они интересны тем, что здесь, ну, может быть, низкое разрешение достаточно, но видны конкретно структуры остаточных пород. вода спадала, приливала. Это гора Шарпа, который он долго шел. вот Интересно то, что здесь как раз была вода, то есть его уровень поднимался, опускался. гемолитовых отложениях могут быть литотрофные бактерии, то те, которые хемосинтезирующие бактерии или их остатки. Это реальное освещение. Ну, то, то есть оно так и выглядит. Ну, это фотографии цветные, они не раскрашены, то есть они так и передаются в таком виде. Да. А, похоже на пустыню Атакам. <laughs> как по мне, весьма. Вот. А, следующий по удаленности объект, а, это Европа. Я сейчас очень буду сокращаться, чтобы успеть как бы, про все пробежать. Европа, спутник Юпитера. Под многосоткилометровым слоем льда там находится жидкая вода. Это абсолютно понятно по характеру ее гравитации. Вот. Откуда она появилась? Она находится в зоне приливного влияния Юпитера. Вот. Ее ядро сжимается, расширяется, за счет этого появляется механическая энергия, она растапливает лед. А почему интересное исследования в Антарктиде? Потому что там сходные условия. Там, конечно, не 100 километров льда, а всего 4, но 4 километра тоже достаточно много. Если под ним существует жизнь автономно, она с таким же успехом могла появиться на Европе, но исследовать Европу достаточно тяжело, она находится в радиационном поясе Юпитера, поэтому там сложно вообще что-то делать, то что даже непилотируемые аппараты, они тоже подвержены воздействию радиации. Это спутник с Сатурна, Энцелад. Он еще более интересен тем, что вода там тоже существует под толстым слоем льда, то есть это как бы это достаточно реальный разрез, да, то есть мы смотрим, что большая, большой процент планеты вообще-то просто лед вот но это жидкая вода и она выбрасывается в космос через разломы вот и э, шлейф водяных молекул летит ну грубо говоря образует такой вот след даже за планетой да и в чем прикол говоря попросту? сюда можно подлететь и взять пробы воды не забуриваясь на 100 километров под лед То есть достаточно просто пролететь и просто взять эти пробы вот сейчас э, в районе сатурна работает космический аппарат и он подлетал к канцеладу и брал эти пробы ну скажем нужно еще этого недостаточно он не был рассчитан на это это никто не ожидал что он, понимаете чтобы запустить миссию с целью поиска какой-то конкретной штуки ее нужно изначально для этого ну, снабдить определенными аппаратами никто не ожидал что будет как бы такая картина поэтому вот как бы сейчас его исследовать достаточно сложно так окей Выйдем за пределы Солнечной системы, здесь мы наблюдаем экзопланету, я не уверен, что это именно она, но первая экзопланета, открытая, была именно такой. И в этом году, собственно говоря, вот в этом месяце, в октябре, годовщина, 20 лет с момента ее открытия, 6 октября была открыта первая подтвержденная экзопланета, она была именно вот такой, то есть это был газовый гигант, близко расположенный к родной звезде. Жизни там, конечно, не может быть, но это была первая планета. А, в чем интерес? То, что раньше вообще люди сомневались, что э, экзопланеты могут существовать. Или в каком количестве они существуют? У какого, у какого процента звезд? Сейчас, как бы, таких сомнений нет. На сегодняшний момент открыто более 1800 экзопланет. И еще одна интересная дата. В этом году была открыта первая планета, э, максимально близкая к Земле. По расположению, как бы, по размерам, по... Ну, то есть, по массе. Вот. А если она близка к Земле по массе, это значит, что она близка и по химическому составу. То есть это очень важный фактор. Но, скажем, характеристики телескопа Кеплер, который занимается открытием этих планет, они таковы, что ему все-таки проще открывать то, что ближе к Солнцу, и то, что больше. Потому что он наблюдает их по, скажем, тому свету, который закрывает планета. И чем она ближе, чем она быстрее обращается, чем она больше ему легче ее открыть. Но там как бы меньше шансов, что возникнет жизнь. Таким вот образом. Вот. Ну и поговорим немножко о попытках контакта с внеземным разумом, поисках внеземного разума, то есть разумных цивилизаций. Отсутствие разумных цивилизаций, разумной, разумной жизни, это на самом деле тоже парадокс на самом деле. Он известен как парадокс Ферми, вот, но он был, э, ну, просто это, скажем, такое э, популярное название. Также он называется «Молчание Вселенной». Более простое название, да. Э, это парадоксально. То есть почему вот если жизнь может существовать, почему она не может развиться в разумную жизнь? То есть на самом деле вполне научно предполагать, что э, разумная жизнь должна существовать, но отсутствие следов ее существования, как бы это вот… Тоже загадка. Поэтому попытки обнаружить ее следы проводятся, начиная с 60-х годов. С 60-х годов работает программа Сети, Search for Extraterrestrial Intelligence, поиски внеземного разума. Вот. В чем суть программы Сети? Они изучают радиосигналы, приходящие из космоса, в диапазоне излучения молекул водорода. Считается, что промежуток... Частот от 1260 и там плюс 100 мегагерц. Вот, вот этот диапазон самый подходящий для передачи радиосообщений в космосе. За 50 лет там практически ничего не было зарегистрировано. Был один очень сигнал, который очень любят уфологи, ВАУ-сигнал, wow, wow вот, 77-го года. Вот. Но это была там, последовательность в несколько знаков буквально, вот, осмысленных, ну, то есть, которые можно интерпретировать как осмысленные, поэтому, ну скажем, о нем тяжело что-то сказать конкретное. А, вот, поэтому, собственно говоря, радиосигналов на данный момент мы не получали каких-то интересных. Вот, мы пытались передавать что-то в космос. Вот, здесь мы наблюдаем, а, это своя ажора. на своя был расположен золотой диск. Вот, на котором были записаны послания для внеземной цивилизации. А здесь мы наблюдаем инструкцию по чтению этого диска. Вот это граммофон, на который нужно поставить пластиночку, и тогда там раздастся земная речь. Это координаты Земли по отношению к ближайшим пульсарам. Ну, то есть, в принципе, можно, так сказать, догадаться, о чем идет речь. Вот. Если инопланетяне такие читают в оптическом диапазоне, они смогут увидеть там какие-то картиночки интересные, вот. А, еще в космос отправ... Ну, то есть это а, на самом деле мы должны понимать, что, скорее всего, никто это никогда не найдет, потому что Вояжер уже сейчас исчерпал практически свои запасы а, энергии, он скоро перестанет излучать, то есть он, он, он вылетит вот туда за пределы гелиосферы и там потухнет, исчезнет, и, ну, скажем, его будет очень тяжело обнаружить даже если его специально искать. Вот. Мы пытались, пытались передавать радиосигналы в космос. А, этих попыток было на самом, на самом деле не так много. А, гораздо больше сил тратится на прием передач. А, и, кстати говоря, это парадоксально. Если инопланетяне думают так же, как и мы, и тоже больше принимают, то принимать им будет особо нечего, потому что мы почти ничего не передаем. Вот. А, самое известное послание это тоже дело 70-х годов послание Аресибо по названию обсерватории там всего было 1679 если я не ошибаюсь бит информации которые складывались в маленькую картиночку на которой постарались рассказать все обо всем о человеке о солнечной системе о клеточной структуре ну и если это правильно расшифровать да, да. Как бы ключ к этому к прочтению этого послания тоже содержался в этом послании. Но астрономы Дрейк и Саган, которые придумали это послание, они пытались тестировать его на своих друзьях. Есть версия, что ну, никто не смог расшифровать это послание. Вот так. Окей. Собственно, да. А этом личный путь, который, каким он виден с Земли. 200 миллиардов звезд. Вот. И мы хотим найти там что-то живое, а еще лучше что-то разумное. Вот. И все это очень интересно и захватывающе.